На нашем веб-сайте радио nvccom и, конечно же, на нашем YouTube-канале. Также называется Radio NVC. Ну, прежде всего, Хак песах Смех. Хак смех. Поздравляем всех а, с Песохом. Всех, кто празднует. Всех, ну, вообще кто всех, празд... слушай. Вообще, праздник, праздник, он короче. и есть Да, праздник. да, разница? абсолютно. А, чтобы был мир в вашем доме, чтобы здоровье было и благополучие и чтобы коронавирус навсегда покинул ваш вообще мозг Ва ваше, ваше сердце ваши пределы ваши пределы да. полностью а, знаешь чего мне хотелось бы начать в прошлый раз когда мы беседовали с Асентовой ну, мы так обменивались проблемами связанными вот с коронавирусом mm -hmm. ну проблемами разными и в том числе в связи с объявленным карантином а, значит Все бизнесы остановились, да. финансовая жизнь, так сказать, перестала существовать в некоторых случаях. Mm -hmm. Ну и я как бы и рассказал о своих проблемах. Я говорю, я, я просто не представляю, как мы. Будем дальше существовать uh -huh. и сказал что а, поскольку в этой ситуации оказалось большинство людей то мне неудобно я помню как то мы обращались к нашим радиослушателям мы делали кое-какие апгрейты нам нужна была помощь поддержка потому что не вписывались на наш бюджет и народ откликнулся причем довольно активно за что я искренне благодарен так вот я сказал что мне неудобно обращаться в такое время, потому что все испытывают проблемы, угу. большинство людей подавляющие испытывает проблемы, и и несмотря на то, что я сказал, что мне неудобно обращаться, ты не понимаешь ты, ты человека пожертвовали деньги, чем ну, и я не буду называть полностью имена, но мне очень хочется назвать, но не знаю, может быть, люди не хотели бы, во-первых, Мила из Чикаго спасибо огромное нижайший поклон владимир из des mm -hmm. и гарри из а, северного порта флориды oh, yes. сделал да спасибо вам огромное это это так трогательно это очень приятно и, и приятно это говорит о том что все-таки мы делаем что-то что люди ценят и хотели бы чтобы мы как-то продолжали это делать у нас есть телефонный звонок, если вы не возражаете, давайте попробуем принять. Добрый день. Слушаем вас. Да, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Спасибо. Ну, коронавирус не мешает э, демократам э, гадить на Трампа. Ну а где же все-таки э, э, расследователи, расследователи-расследователей? Где Линсик Грэм? Где хоть какая негативная информация о демократах и об их гадостях? так и придем к, ноя... к ноябрю к выборам и проиграем сенат и конгресс и трамп тяжело... Юрий, скажите пожалуйста вот я обычно с вами соглашаюсь все нормально но вот вы себе как представляете что во время такой проблемы корона вирус в то время когда погибают Тысячи людей не погибают, а умирают. Тысячи людей. Толь, извини, ну нам все, все время нам не время. Нам все время что-то Ну серьезно, а вот вы, вы считаете, мешает. что сейчас, как бы это выглядело в глазах любого человека, если бы вдруг сегодня Лэнзи Грэм бы вышел и сказал: Значит, так, я но начинаю расследование демократов. Как вы себе это представляете? спасибо помню, за я это представляет ну спасибо за ваш звонок <coughs> есть такое понятие как uh, ну по-английски на все всему свое время и да может быть сейчас это время не как раз не то где нужно проводить какие-то расследования сейчас нужно выйдем вы, вытаскивать нашу страну из этой задницы Экономики. Нам нужно сейчас как-то людей устраивать на работы, возвращаться в бизнесы. А мы сейчас будем заниматься расследованием. При всем моем ну, таком неистребимом желании к справедливости я должен с тобой согласиться на 150%. Абсолютно, сейчас не время заниматься. Тем республиканцы отличаются от демократов. Это они mm -hmm. затеивают очередное расследование, очередную попытку импичмента, очередной Тем мы и отличаемся от них. А давай возьмем на секундочку вот так. Я что думаю, я думаю, это, а, так сказать, люди. А я думаю, что американцы, избиратели, это отметят. Вот ты себе представляешь This... сегодня, что начнут орать демократы? Да. Если Линдси Грэм выйдет и скажет, что я объявляю расследование, значит, буквально через 15 секунд после этого объявления все газеты, все радиостанции, все Телевизор, рупоры, утюги абсолютно. и телевизоры будут орать, вот, вот вам ваши республиканцы, в то время как мы, а они, вот и все. Абсолютно, тем более, что мы знаем, что вся пресса, 99%. А прессы принадлежит или поддерживает или является частью демократической партии Сто процентов. добрый день, день. добрый наступающим вчера во время пресс-конференции э, трампа замучили вопросами э, насчет каких-то в каком-то штате были выборы видимо федерального судьи. что-то произошло если можно пояснить и буду слушать по ютубу mm -hmm. спасибо, спасибо. Я знаю, что вчера праймериз были в Висконсине. Праймериз в Висконсине, да. Выборы федерального судьи. Ну, вообще федеральных судей назначают. да. Там нет выбора федеральных судей. Ну, видно, что-то пропустили. Очевидно, что-то пропустили или вы что-то не недопоняли. Потому что федеральных судей, просто чтобы вы знали, их не назначают. вернее не выбирают, их назначают. поэтому А потом они проходят утверждение в сенате и становятся федеральными судьями так что простите не знаем а, что касается пресс-конференции этих вот интересно а, доктор беркс mm -hmm. а, она сказала о том что mm -hmm. <coughs> правительство учитывает всех умерших <coughs> у которых обнаружен коронавирус mm -hmm как умерших от коронавируса, mm -hmm. независимо от того, что послужило причиной реальной причиной смерти. смерти. Mm -hmm. То есть, я даже не знаю, хорошо это или плохо. Это, это плохо. Потому это что это, плохо. это создает а, вот этот процент смертности, mm -hmm. повышает его значительно и создает вот такую атмосферу паники, безысходности и, так сказать, подогревает м, панические настроение значит я сейчас скажу одну крамольную вещь но я ждал сказать это <coughs> э, ну вот с прошлого четверга крамольная вещь в том что чем больше я слежу за новостями за тем что происходит тем больше к сожалению я понимаю что вообще в стране понятия не имеют я имею в виду не правительство не эксперты не все вот эти выступающие... Это такая отдельная тема. Сейчас мы примем звонок, вернемся к этому. Добрый день, вы в эфире. здравствуйте. Здравствуйте. Вот уже три недели, как наши демократы, подняли истерику, панику, что привело к падению экономики. У нас в Нью-Йорке, например, Трамп прислал плавучий гостья, да -да. который заполнен всего лишь хотя там тысячи мест и всего лишь двадцать человек там и чайные центры, где проводят шоу и выставки ежегодно uh -huh. заполнены кровати, но они тоже пустуют и в центр парке то же самое вот не выдают ли наши демократы желаемое, за действительно потому что по про прошлым годам по статистике за это время умело столько же людей от гриппа сколько и сейчас а, да. коронавируса да ну конечно же они создают это даже не без этого я вам скажу больше не так ну, демократы средства массовой информации выполняют эту функцию очень здорово то есть паника поднимается в стране до уровня ненормальности Люди сходят с ума, а потом оказывается, что не так все, оно было и страшно. И поэтому, опять же, это не значит, что нужно сейчас срочно быстренько бросаться и там собираться группами. Но в принципе, сереж ну я не знаю, что тебе сказать. Вот честно, у меня такое впечатление, что доктор Фаучи, что доктор Беркс, они вообще не понимают, что происходит понимаешь вот интересно они дают свои рекомендации свои советы угу. на основе модель. моделей которые угу. делают какие-то там специалисты да. и ни одна эта модель ни одна эта модель близко не подошла к реальности угу. ну, то есть ну абсолютно вообще это примерно выглядит так же как помнишь англичане смоделировали а глобальное потепление, такая да, да, да, да, клюшка да, пресловутая, да, да. за которую Эл Гор получил Нобелевскую, Нобелевскую премию. премию да. Оказалось, что это в чистом виде фальсификация, и причем разоблачили их лабораторию, эту разоблачили всю эту кухню. Нью-Йорк Таймс отказалась публиковать этот материал, mm -hmm. ну потому что Нью-Йорк Таймс. Ну, вот, смотри, так они... вот, вот с этими да. моделями На основе которых делаются рекомендации Вот, этих, вот этой группы специалистов Нам же э -э, Прогрессивная общественность Все время обвиняет Трампа В том что он не прислушивается К специалистам Специалисты mm -hmm. должны говорить Так вот специалисты наговорили С бочек арестантов А два реальность и два десятых миллиона Погибших если ничего не предпринимать два и два десятых миллиона причем ни одна модель ни одна ни по количеству умерших ни по количеству зараженных ни по необходимости больничных коек ни по необходимости вентиляторов ни одна модель близко не подошла к реальности но на основании этой модели принимались грандиозные решения убить нахрен экономику погрузить страну а, в пучину нищеты uh -huh. то есть вот на основании прислушались к специалистам и в дискуссиях в соцсетях все обвиняют трампа что он не прислушивается к специалистам ну вот тебе смотри вот тебе пример значит в самом опять же модели это вообще непонятно что это я бы хотел увидеть какого-то рода отчет сколько потрачено денег на вот этих модельеров да. и посмотреть на процент их э, будем сказать кпд, КПД. Да. понимаешь потому что у меня такое впечатление что если бы мне дали э, компьютер там где-то 25-летней давности и попросили меня начертить какую-нибудь графу ага. и мне за это бы заплатили миллионов триста поверь мне моя бы графа выглядела не хуже чем их абсолютно со всеми деталями со всеми делами понимаешь? Значит, это абсолютно безотчетное действие. Абсолютно. Но, тем не менее, в самом начале стоит Фаучи, стоит Беркс. Маски никому не нужны. Они ничего не делают, они никого не спасают, они, наоборот, еще делают хуже. Потом маски, э, они, в принципе, не мешают, но если вы хотите, вы можете их одевать. Сегодня вы не можете выйти из дому, не надев маску. Объясни мне вот эту вот это же врачи. Мы же говорим не про гадалок, которые сидят, смотрят на этот шар, как вы называете там, да, с дымом, на кристалл. И, да, и кристалл. сидят и думают, вот, наверное, пойду скажу такое. Пойду. Но это же врачи, Но, это да. же какая-то наука. Абсолютно. И в самом начале, если ты помнишь, когда Трамп объявил о запрете полетов из Китая, mm -hmm. тот же доктор Фауч сказал что это вообще как бы в этом нет никакой необходимости Extreme, да? Да. да да да да то есть он пел то же самое что пели пе, что о чем пело все лево радикальное требия uh -huh. начиная от шумера и заканчивая последним там маслом, а, всеми этими говорящими да. головами все орали о том что трамп э, расист фашист диктатор все удивить ты сегодня лыбу слушал? Удивить, нет. Не слушал? Нет. Ну уже, значит, уже Вашингтон Пост. Я правда, я ее вообще не читаю, вот честно, из принципа. Они вроде бы вчера уже напечатали о том, что самое большое количество м, зараженных этим вирусом, бла-бла-бла-бла-бла, и самое большое количество, на которое это влияет, это черные. Ни женщины, ни дети, ни а, миксеры. Черные. Теперь, <связывая> я сегодня слушал Раша, но я смею, он ну, действительно, знаешь, он иногда бывает хорошим э, комиком. Он говорит, теперь, ребята, вот попробуйте кто-нибудь из вас сказать хоть одно слово против того, что это действительно влияет на черных. Значит, вы тут же становитесь расистами, Зенофобами, гомофобами так, и так далее, да, всеми этими фобами. Но, ты понимаешь, вот вопрос Фаучи, я давно, кстати, говорил, я, потому что я его смотрел и по СНН, и на Факсе, и я читал его и в Wall Street Journal, и в New York Times. Значит, такое впечатление, как будто у нас есть два доктора Фаучи, причем с одинаковыми м -м, достоинствами, скажем так, научными, он говорит у республиканцев одно, в демократических СМИ он говорит абсолютно другое. Ты абсолютно прав. Я помню, как на Эндерсон Купер он сказал, что я не, тоже не понимаю, почему президент не mm -hmm. принял, а, так сказать, не обвини не объявил общий, общий карантин. Да. Но карантин это понятие юридическое, президент, если на федеральном уровне принимается, объявляется карантин, это mm -hmm. носит юридический характер, за этим следует там целый ряд ответственности, в том числе финансовой ответственности и так далее. Ну, в общем, это. Так вот, <к prioritize> с одной стороны, люди обвиняют Трампа в том, что он диктатор, авторитарный такой персонал и и фашист и все, что хотите. С другой стороны, эти же либералы Обвиняют его в том, что он не предпринимает жестких диктаторских мер. Одни и те же люди обвиняют его, значит, с одной стороны, в диктаторских наклонностях, с другой стороны, обвиняют его, потому что он не предпринимает диктаторских поползновений на нашу свободу. У нас есть звонок, давайте попробуем. Добрый день, вы в Здравствуйте. Вот скажите, если я, к примеру, на пенсии получаю социальную секьюрити и получают пенсию, почему мне должны дать хоть один цент из бюджета? Это может мне объяснить? Какие-какие абсолютно не положено ничего давать. Вы согласны ну, с этим? Нет. нет. Почему? Я сижу дома, мне просто скучно. Но я получаю свою пенсию социал За что мне еще надо давать денег? А вы мне скажите, а если вы получаете пенсию Social социал да, да. И тем не менее есть очень многие люди, которые получая пенсию, работают. Дальше, я не вы работаю, я, Почему мы должны нет. говорить про вас? Кто вы такой, простите меня, при Правильно, всем. Нет, нет но я говорю, сколько таких есть, которые и не работают. Всегда, а сколько учат, таких, учат, которые сколько работают, работают. Почему мы должны которые думать? Которые работают, да. Но которые не работают, не должны Так говорить. вот вам ответ Правильно. на ваш вопрос. Они же не могут отдельно выбирать выборочно. Вот, вот если... они должны про поверить и дать тем которые нуждаются которые да. ним, а те сказать, которые которые не получат 100%. организуются вместе и будут судить за дискриминацию потому что тем дали а нам не дали а мы абсолютно мы нам не положено мы не положено ну Понимаете? хорошо я если не вам пришлют чек позвоните нам в студию и вам когда пришло чек если вам он не положен я вам дам свой адрес и я с удовольствием приму эти деньги ну, с удовольствием Спасибо большое. Ну, С другой стороны, человек прав. Он находится, скажем, на сегодняшний день в более выгодной ситуации, чем нахожусь я. Потому что не из чего этот бизнес перестал... Сережа, на сегодняшний день а, не дает возможности людей, не... которые сидят на пенсии, работают намного больше, а я, я чем людей, знаю. которые сидят на пенсии и ничего не делают. Потому что сегодня, сидя на пенсии, невозможно свести концы с концами, особенно медицину. Этот вопрос, похоже, вызвал большой интерес у людей. Добрый, Добрый день, будет. вы в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, что я вот на эту тему тоже думала. И у меня, у меня такое впечатление, которое базируется на предыдущих, так сказать, публикациях, о, о примерно таких же ситуациях. Это говорит о том, что если создать чтобы отделить, так сказать, которые, как бы, не должны получать, надо создавать агентство. То есть, надо создавать бюрократов. Сколько на них уйдет денег? Больше, чем вот то, что пойдет на тех, которые получают пенсию Абсолютно. и социал-секьюрити. Плюс, те, которые получат это, пойдут в магазины и будут покупать, и будут таким образом способствовать развитию экономики. Поэтому, на мой взгляд, вот в этом ответ. Так ведь, вся, спасибо. Вся, спасибо. Спасибо, мария да, вы абсолютно да, правы да, да, в этом да. же вся идея вот этих вот чеков то есть кроме того что людям дают как-то помощь заплатить там кому-то аренду кому-то еще что-то это расчет на то что эти люди пойдут и вот эти деньги потратят в магазинах в автосалонах и в чем-то еще то есть на экономику соединенных штатов поэтому нормально это все но тем не менее вот знаешь, меня просто поражает вот эта ситуация, где стоит, каждый раз с президентом выходит там целая группа поддержки, да, и вот опять же Фаучи, там это Берк, это там еще там несколько человек, там все эти умники. Значит, эти умники от раза до раза меняют э, свою пластинку, вернее то, что на этой пластинке записано. И тем не менее, не в прессе Никто не задает вопрос, скажите, вы только что нам говорили делать так, теперь вы нам говорите делать так. Где гарантия в том, что через два дня вы вообще скажете ничего не делать, идти на работу и не морочить никому голову? Где эта гарантия? Нет нет такой гарантии, вот потому что... Добрый день, пожалуйста. Ну, да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, если вот, слушайте, я совершенно верно заметил. Это действительно, это как вот глохнуть двигатель, надо сделать первый впрыск, а там <связать> дальше уже закрутится. Конечно. Вот и все. А теперь вот по второй части хотел вам ответить, что вот человек звонит там, говорит, вот, почему эти не создаты, почему эти не сопротивляются, почему они не ворят. Знаете, когда идет цунами, <связать> тут <связать> даже враги отбрасывают между собой всякие разногласия. Если те не хотят, ну и черт с ними. Ты тем, что сейчас, чтобы спасать, а дальше уже видно будет. Конечно, абсолютно, И, абсолютно. Да. И еще, то еще последнее хотел добавить, ну, сейчас что-то забыл, забыл уже. Ну, все, ну да. перезвоните, ничего страшного, мы еще здесь полчаса. Спасибо, спасибо вам большое. Добрый день. Я каждый день стараюсь с пяти до 7 слушать пресс-конференцию, которая идет из Белого дома. И вот вчера, значит, мучили Трампа двумя вопросами. Первый, почему э, наши негры, черные, четыре раза больше болеют коронавирусом, в этом точно виноват Трамп. Угу. И во втором э, Трамп виноват в том, что он похвалил какого-то судьи в каком-то штате, которого выбирали, и там произошли выборы. И вопрос был такой, кто будет отвечать за те смерти, которые произошли по вашей вине, выбирая этого судью. Mm -hmm. Вот приблизительно такие два вопроса, mm -hmm. которые меня очень заинтересовали. Понятно. Ну, я вам скажу, на первый ваш вопрос я могу ответить абсолютно четко, даже цифрами. Почему черных это задевает намного больше? Позавчера в Чикаго мэр Лайтфуд выступала и кричала, что она она такая вся из себя переживает черных там заболевают пачками валяются в общем без надзора и так далее и буквально вчера вышла статистика что за прошлые выходные застрелили 20 черных у меня вопрос а что эти 20 черных во первых делали Они на улице или дома да и второе, те, которые их стреляли, они же тоже вроде бы не дома сидели, правда? Значит, почему черных пачками вот так кразит этот а, вирус? Да потому что они вообще никого не слушают. Они делают, что они хотят, когда они хотят. Они абсолютно не соблюдают... Ни... Это, вот опять же, еще раз, законопослушные против людей, которым абсолютно все, прошу прощения, пофиг. Законопослушные сидят дома... И думают о том, как им завтра, где им купить пачку яиц. А вот эти незаконопослушные, они целыми днями шляются по улице, друг друга заражают. Абсолютно. другого Другой причины не может быть. Добрый день. Я еще раз позвонил, Павловну, вспомнил. Сейчас по ходу вашего разговора скажу. Они не соблюдают дистанцию. Поэтому так получается. Ну, а им не надо соблюдать, потому что пуля да, все равно летит да, на каких-то полтора я километра. Говорю, да? Да, То да. Есть да. А вот что я хотел заметить, если вы, наверняка читали а, интервью с чешским вирусологом Сони Пековой, это единственный вирусолог, который очень аккуратно сказал по поводу этого вируса. Угу. Просто больше, вы читали, наверное, нет? Я читал и это, и я читал. Ну, да, а... и там очень, так сказать, аккуратно она. Выразилось. Ну да, да. Так что... Я вам скажу такую ну, вещь. Не, есть... не, все, не все так просто, да? <coughs> все вот эти вирусологи, которые... Не, все, остальные, все остальные, так сказать, шапка за китайским занимались. Ну, я вам скажу так. Есть и этот индус, который сейчас себя пиарит на всех YouTube-каналах и на фейсбуке Есть там американец один, есть один вирусолог в Польше, который... Вы знаете, я вот на это все не обращаю внимания по одной простой причине. Есть такой вопрос, если вы такой умный, почему вы такой бедный? Если ты такой умный, почему же ты со своей теорией не соединишься с кем-то, который знает кого-то, и начинаете что-то разрабатывать, вместо того, чтобы сидеть перед телеком или писать где-то свои домыслы? Добрый день, вы в эфире. А, здравствуйте, Владимир Сан-Франциско. Здравствуйте, Володь. А вы записали вот этих черных а, COVID-19? Потому что интересно, тут а, на Твиттер, знаете, такой а, есть а, Дисоза? А, Дисуза? Вы имеете в да? виду? Да, да, да, да. Да, да, да, конечно. Генеш, а, он как раз написал по поводу этого Борт, что людей, которые в автокатастрофу попадают mm -hmm. и находят у них вирус, говорят, что они, значит, много от вируса. Ну, вот, наверное, да, да. вот эти десять черных или два, которые застрелили, вы их, наверное, списали в коронавирус. Ну да, да-да-да. Списали, ну, вот как то, говорится, что, по причине... Что я хотел сказать. Спасибо, спасибо, Володь, спасибо. Там... Be careful, короче говоря, береги себя. Да, добрый день. Добрый день. Вы помните, Трамп сказал насчет лекарства по малярии, для малярии, да. для лечения от малярии. Да. Ну, был поднят шум большой. Да-да. Мне кажется, так все успокоилось и начали применять это ну, лекарство. Я, да, я вам приведу быстренько пример по поводу того, что оно успокоилось. Представитель округа в Детройте, в Мичиган, в штате Мичиган, кстати, там губернатор штата приняла закон того, что вот это лекарство гайдракси и хар не имеет права применять на больных, Коронавирус, заболевших коронавирусом. Да? Она приняла закон. Теперь, одна из представителей в палате представителей от штата Мичиган, э, женщина черная, э, в возрасте заболела, подхватила этот вирус. Но у нее проблема была в том, что у нее хроническая, так называемая Lyme disease. Короче, ей стало очень плохо. Ей действительно стало очень плохо. И она умоляла э, и губернатора, и там связывались, ну так, она представитель, связывались там и с Белым домом, с администрацией, короче, чтобы разрешили ей принять это лекарство. <связь> так вот, она, ей все-таки разрешили, она приняла это лекарство, начала принимать лекарство. И буквально в течение там 3-4 часов она почувствовала улучшение, но сейчас, слава Богу, она уже давала интервью Факс Ньюс, благодарила Дональда Трампа, благодарила всех, которые все-таки дали возможность ей употребить это лекарство и теперь станет вопрос а что же делать дальше вот той же губернатору мичигана и как вообще к этому относиться поэтому вот если убрать политику из того что сейчас происходит то людям будет намного проще и легче вот и все так, и что? я, Если посмотреть компиляцию, как леворадикальное отревье по очереди выступает и осуждает там, он, он пропагандирует, mm -hmm. он промоушен делает лекарства, которые вообще никак не обследованы, не расследованы, не исследованы никаких результатов Это же уму непостижимо Мало того, Мика Бжезинский додумалась до того, что обвинила Трампа, что у него якобы там какой-то интерес в этом лекарстве Нью-Йорк Тайм mm -hmm. подхватил эту мульку ну да, доктор Бажинский какие сейчас поддонки, поддонки да? абсолютные. Да, да, да. А я уже кома, сказал, как? что вдруг, ну действительно лекарство это помогает. Вообще интересно вот эти вот постоянные вылазки кома. Сегодня смотрю там Гэвин Ньюсом да. начинает, они все-таки ищут замену дедушки Джо, который может не дотянуть. До съезда или. Я или... сегодня забыл задать вопрос э, Алексею Орлову, потому что он уйдем меня... на потом Мы... он на... Совершенно верно. Мы на эту тему порассуждаем чуть-чуть позже. Возвращаемся в программу Народная Трибуна. И давайте, наверное, попробуем принять звонки. Добрый день, вы в эфире. Не могу молчать. И вчера же вот это благодарное письмо демократки. Вот, э, которая написала благодарность Трампу, да, это да. было звездным часом для Трампа. Он минут да. пять на эту тему выступал. И рассказывал, как она ему написала это письмо. И что она теперь будет голосовать за республиканцев. И в общем на эту тему это был звездный час. Ну, Он вот уже не упустил идет. этот момент. Конечно, конечно. Абсолютно. Спасибо большое за ваш звонок. А, ну, мы знаем, что после вчерашних праймериз коммунист, самый главный коммунист Соединенных Штатов Америки, соскочил с выборной гонки. Как ты думаешь, сколько ему заплатили за это? Вот это тот же вопрос, который на Ютюбе задают наши радиослушатели. Какой откат получил в этот раз Барни Сандерс? В прошлый раз он там, ну, разные суммы назывались, но домик он приобрел. Ну, да. Ну, там сумма обсуждалась, пять лимонов в прошлый раз. Сколько же он получил в этот раз? Интересно. Очень много. Да. Потому что в этот раз ему действительно нужно было заплатить, чтобы он уже закрылся и ушел со сцены. Хотя он заявил, хотя он заявил что на бюллетене его имя останется. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, здравствуйте еще раз, Владимир Алло. Так, перезвони, Володь, что-то у тебя там и, не сработало. И Добрый день, вы в эфире? И что-то не срабатывает. Ха. Перезвоните. 847-400-5200. Так вот, э, вот, казалось бы, да, последний э, соперник Джо Байдена соскочил с гонки, угу. и вроде уже тут вариантов не остается. Один номинант, по сути дела. Ну да. И ни у кого, во всяком случае, у меня нет никакой уверенности, что номинантом от демократической партии будет Джо Байден. Они все в поисках. Вот это вот бесконечное появление на, на телеэкранах Куома, а, Ньюсома, то есть, знаешь, такие пробные шары. Да, да, И там да. же внутренние опросы наверняка идут, а как народ реагирует? Вот из кома они сделали героя. Вот он герой, он так борется с этим. А потом вдруг всплывают какие-то грязные истории, там, скажем деблазио продал половина масок или вентиляторов, которых, которых им так не хватало якобы в шестнадцатом году, он просто продал половину, кома там позакрывал, чего-то распродавал. 20 тысяч кое-что. Да, сократил. То есть такие герои получаются какие-то... Да. да, говорить. Алло, здравствуйте. Привет, зовут, привет. У там что-то сорвалось? Ну, я, да, я еще раз. Я просто вас хочу немножко как бы, э, просветить, что у нас в Сан-Франциско происходит. Так, а ну. Да, дело в том, что, ну я вот посмотрел сегодня 10 умерших. Ну, mm. город-то почти миллионный, собственно говоря. Ну да. Цифры говорят о себе. У меня просто жена, женушка, работает а, в Кайзер. Так. И я ее, естественно, вожу каждый день. Я сейчас персональный водила. Вот. Значит, что она мне говорит? Что а, Кайзер почти полупустой сейчас стоит. Серьезно. Никто в emergency не ходит, Все тишина полная. Потому что раньше вот эти Обамы и Кэр все бегали. Ну да, да, да. Сейчас они все, значит, значит, с этим вирусом у них на одном этаже лежит 8 человек. Из них а, 6 под подозрением, 2 как бы, ну, уже зараженные. Угу. И все. Все коридоры заставлены кроватями новыми. Ну, вот, вот и вся история. Володь, объясни мне такую вещь. Потому что я вот это как раз никак не могу въехать. Для этого нужно жить в Сан-Франциско. Вот эти все ваши бездомные. Их что, коронавирус просто не берет? Или как это? Ну, там в свое время один вроде помер от них. Да. А я не знаю, я в центре не был в последнее время. Я они обычно все толкаюсь. Я, Может, потому и... что я никак День... не могу понять. Там... Такое количество бездомных, они же постоянно между собой тасуются стоят в очередях за этим... Там ну, хлебом. Они где-то там в Civic центр в наверное, там, Ну там. да. И руки каждые полчаса не моргают. Вроде бы я слышал, что их куда-то там сейчас изолируют. Хм, интересно, интересно. Ну, куда ты их там. Город пустой, как в 90-х начале, там вообще класс, едешь. Народ бегает по парку, собачка гуляет. Прямо ну, это да, удовольствие. Да. У вас там, кстати, я обожаю это место. Там у вас есть Павел стрит парк Там классная, классный парк. Э, ну, Прям остановка Street... барта вашего там. А, Паулл, это, это рядом с Ишерном. Да да, да, да, да, да, да. Да, нет, нет, я имею в виду, я тоже живу рядом с Голден Гейт Парк. А, окей, все. Он открыт, люди бегают, как... Я понял. Ну, я Спасибо. Короче, Володь, береги себя. Мы... Давай, счастливенько. Спасибо. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, меня зовут Александр. Я был возраст близок возрастом Байдена. И как бы вот предложили мне 5, 5, 5 тысяч, 5 миллионов. Mm -hmm. Я не стану, скорее всего, это делать. Особенно, Александр, э, мне кажется, это денежный приз не стоит того, что он теряет в, идее в этой гонке. Он проиграет, может быть, он это думает, так, чтобы выйти и не проиграть на свете. А ну, деньги? Давай... Где... Я понял. И еще. Давайте а говорить. Еще... И второе. Вы вот говорите, выступает вместе с Трампом. Я забыл, доктор Фауч, еще кто-то. Вот он говорит то, он говорит это. Ну, простите, но они не то, что на голову, они на 5 голов больше, чем вы. Если они говорят, модель это вот да, я возьму компьютер. Ну, это сложно, я наука занимаюсь. Но... Не так просто, все. Я понял. Все, все, что... вы, я вас очень прошу, самое главное, вы не принимайте это близко к сердцу. И оставайтесь здоровы, и все будет в порядке. Не волнуйтесь. Близко к сердцу что не принимать? Не это принимайте близко говорите. к сердцу мои слова. Почему? Потому что я боюсь, что на вас это очень плохо повлияет. Поэтому аккуратнее, и все будет в порядке. Ничего Нет, страшного. Я вам про вас тоже прошу, я не волнуюсь сильно. А, вы ну и Вы а, ну рассказываете все. часто мнение, ну, например, там... там Скажите там, мне, сейчас... пожалуйста, вас Александр зовут, да? Да, да. Ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Если, ну, они, конечно, на пять голов выше меня без проблем. Но я, не выше, а больше. я я Но вы... понимаю. Я не имею данных. Я не выскакиваю к э, телекамерам и к микрофонам. Я сижу, слушаю, о чем говорят они. Но когда я слушаю внимательно, о чем они говорят, и когда то, что они говорили вчера, не совпадает с тем, что они говорят сегодня. А то, что они говорят завтра не совпадает с тем, что они говорили вчера, у меня появляется вопрос. Знают ли они действительно, я не сомневаюсь в их э, способностях как врачей, но знают ли они действительно о том, что сегодня происходит с этим коронавирусом. Вот в чем я их подозреваю. Вот и все. Подозревать не надо. Они говорят то, что они знают. Сегодня изменилось что-то, они знают другое, вышли новые исследования, они знают что-то еще. И я еще хотел маленькое. Ну, знаю, Александр, Когда... вы ска... сейчас вы скажете, подождите, сначала я вам попробую возразить, а потом уже вы скажете. А мы-то сидим, мы что из пальца высасываем? Вот то, о чем мы говорим. Вот то, что доктор Берг сказал, что люди, которые умерли, там, скажем, человек с целой кучи болезней болезней в возрасте 94 лет <клес> умер, а при этом у него обнаружили а, коронавирус и его записывают а, как умершего от коронавируса. Это же она сказала, это же не мы выдумали. Я подозревал, что такое происходит, но я об этом не говорил до тех пор, пока доктор Беркс об этом не сказала. А, графики, о которых я говорил, которые близко не подходят к реальности. И тот же доктор Фаучи, и тот же доктор Биркс, который на пять голов выше нас, это они об этом говорят, что да, действительно, слишком большое расхождение, они признали это. Так что, любезные, вы нас обвиняете в чем-то непонятно в чем. Нет, зачем я обвиняю? Я просто говорил, что э, когда занимаешься наукой, ты видишь другую гипотезу, ты видишь новые данные, и ты можешь поменять свое мнение. Mm -hmm. Да, да плохо, но вы знаете, говорить. что я есть. Нет, что? нет, нет, нет Вы я уже сказал... сказали так, да. Александр, Александр, Александр. Александр Все понятно, что когда ты занимаешься наукой Новые гипотезы появляются И так далее, и так далее Но ключевая фраза, которую я произнес Что принимаются Решения На основе вот этих самых Моделей, которые ученые Выдают на гора Но модель эта оказалась фальшивкой ну, или так, мягко говоря, модель далека от, от реальности, а на основании этой модели принимается какое-то кардинальное решение на уровне федерального правительства. И это меня беспокоит. Вы посмотрите, мы а, 6 триллионов долларов в связи с тем, что на основании этих моделей мы все перепуганы, что у нас миллионы людей умрут, сотни, там, десятки миллионов попадут в больницы. А мы на основании этого остановили все и замерло все. И несем колоссальный, нанесли колоссальный экономический ущерб государству. И, и это стоит нам 6 триллионов долларов. А Он... насчет того, что они знают, Александр, я вам приведу определенные цифры. Если вы умеете считать, вы быстренько поймете, о чем мы говорим. Значит, я а... помню, о чем вы говорите. Я... Вы называете фальшивкой. Пальшивкой – это когда в глобальном похитлении что это действительно было... Такие это, и, понятно, <сёк> скоро, так это да. скоро выяснится, и тогда вы будете говорить, а да... Вы уже, а вы же уже сделали решение суда, что это фальшивка. Вот в чем дело. Конечно, и, это, и... <сёк> <сёк> это фальшивка. Александр, послушайте сюда. Это цифры, которые выдают ваши, ваши ä, пятиголовые ученые. Значит, да. сначала разговор шел о том, что мы получим после окончания вот этой борьбы с коронавирусом, цифры будут 2,2 миллиона умерших. 2,2. Это не я сказал. Это сказали... Один... Да вы послушайте, секунду, перестаньте со мной вместе говорить. Может, вы что-нибудь научитесь. Теперь разговор идет о том, что буквально на прошлой неделе нас пугали тем, что мы получим от 100 тысяч... До 240 тысяч. То есть уже на 10% почему-то, по какой-то причине, непонятно почему, уменьшились прогнозы. Опять же, базируясь на тех моделях, которые нам втюхивают. Теперь, сегодня вышли абсолютно новые цифры. Что сегодня мы действительно смотрим на 60 тысяч где-то примерно умерших. 2,2 миллиона, 240 тысяч, теперь мы говорим о 60 тысячах. А теперь я вам сейчас приведу пример, который вам придется просто пойти и действительно подумать над тем, что вы говорите. Что такое 60 тысяч, вы знаете? Понятно. Что такое 60 тысяч, Александр? Вам эта цифра ничего не напоминает, нет? 60 тысяч? Да. Да. 60 тысяч ⁇ это то количество, да послушайте вы меня, это то количество людей, которые при нормальных условиях умирают каждый год от обыкновенного гриппа. От 30 до 60 тысяч людей умирают в год от нормального гриппа. А теперь вы мне скажите, Почему наша экономика ушла в абсолютную задницу, базируясь на вот этих данных, которые нам выдавали ваши пятиголовые ученые, которые вместо того, чтобы сначала получить какие-то четкие данные, информацию, а потом принимать решения, сначала выплевывают каждый день какую-то новую информацию, принимают, базируясь на этой информации, определенные решения, а потом меняют информацию, меняют решения, но пока что весь народ в заднице. Почему ваши пятиголовые занимаются вот этой ерундой? Можете мне ответить? Я хочу сказать, что почему я использовал слово фальшивка, потому что, к сожалению, за всем этим стоит политика. Конечно, конечно. И поэтому это мое мнение, я могу ошибаться, но я более чем уверен, что за всем, что происходит, стоит, стоит во всяком случае это используется в политических целях, поэтому цифры, а вот эти нагнетания атмосферы такой панической, за этим, Ребята, к сожалению, стоят... Ответить, Пожалуйста, Но ну, ну, вы хотите, выключите меня и говорите дальше... Ну, ну, теперь вы можете... Говорить. Мне вам вы же не хотите? Да говорите да, уже, скажите что-то толковое Перестаньте обвинять, скажите что-то толковое вы, вы, не живут так говорите толстовое я считаю чтобы не всегда говорить толково, но не на этом уровне должны печатать окей все вы, Сереж, отключить больше вы не можете ясно. ничего сказать кроме как... Как... я вам са александр я вам скажу что я могу сказать я люблю разговаривать с людьми которые знают то о чем они говорят они занимаются какими-то абсолютно идиотскими обвинениями вы хотите кого-то обвинять позвоните своей жене на работу позвоните своим детям обвиняйте их я здесь не при чем у вас есть какие-то четкие данные какая-то информация пожалуйста мы вас выслушаем но звонить сюда и жаловаться и обвинять и вот эту всю ерунду разводить поверьте мне у нас кроме вас хватает кому этим заниматься Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, я не хотела звонить, но этот а, Александр меня, как говорится, сподвиг. А, я хочу ему сказать, что а, когда ученые заведомо закладывают в исходные данные а, какие-то лож, ложные ложную дейту специально подгоняют как а, плохой студент а, под, под ответ, чтобы доказать, что... А, а, глобальное потепление существует, когда происходят совсем обратные процессы, то это называется не просто фальшивкой, это называется подлогом, и это преступление, в принципе. Понимаете? А, так что нечего защищать их. Они уже, уже вышли из доверия давным-давно. Еще когда не давали э, возможности выступить нормальным ученым. Так что не, не, не защищайте их и, пожалуйста, слушайте наших э, любимых э, ведущих. Спасибо, спасибо большое. Я, спасибо, спасибо. Итак, добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. здравствуйте Когда-то мы в школе учили умножение, деление, сложение, вычитание. Так вот все, что говорят СМИ, надо точно делить пополам. Тогда все будет правильно. Абсолютно. А, а по, по принципу полиции нужно заниматься отниманием и делением. Так что все да? нормально. Да, да. да. да а э хорошо. Спасибо большое. Добрый день. Вы в эфире. У а, у нас Остается буквально пару минут. Мы будем подводить итоги. Окей. Значит, судя по всему, вообще интересно. Я вот тут читал статью, на Facebook поместили химик пишет о том, что происходит. Вообще получается, что процесс до конца не понят. Mm -hmm. Потом я выслушал выступление одного врача, который высказал опасение, что использование вентиляторов этих, причем с учетом настроек, которые существуют в, на сегодняшний день, mm -hmm. а, они убивают людей они убивают потому что и удивительные вещи и в этом есть логика определенная потому что он говорит это все равно что человека с эвереста спустили сбросили вниз не дали ему отдышаться и вдруг накачали его это один вариант вот по... он ну врач говорит о том что как минимум необходимо менять настройки mm -hmm. вот в этих вентиляторы этот химик ну для меня это мне в общем было понятно но я даже термины которые он использует не очень понимаю а, то есть он говорит о ионах железа которые там освобождаются вместо этого к которые позволяют нести кислород то есть что mm -hmm. происходит что вот этот вентилятор гоняет на самом деле как бы пустую телегу кислорода в этом нет mm -hmm. то есть там химический процесс произошел какой то и, к сожалению, вот до конца это все так и не изучено, не понято, не. не. Сережа, но, но, но в то же время он говорит: вот те лекарства, которые применяют, он обосновывает, почему они работают. Угу. Вот, э, Скажи мне такую вещь: для Александра: как ты считаешь, человек, который является директором CDC или директором Национального института здоровья, ты считаешь, у него хоть доля политики есть в его работе? Фактически или как оно должно быть? Как оно Нет, фактически. Конечно, есть. Вот и все? Конечно. Вот есть. это ответ Александру на его вопрос. Конечно, есть. К сожалению, к моему величайшему сожалению, к нашему, наверное, большинству радиослушателей, к сожалению, то, что происходит, за тем, что происходит, в значительной степени стоят политические интересы. Давай поздравим и... народ с Пасхой. С Пасхой Пожелаем да. здоровья, счастья, удачи и оставайтесь здоровыми. Это самое главное